После убийства серджа начался настоящий хаос. Вот и все. Наконец-то мы это сделаем. Шустрый какой. Надо добраться до театра, пока идет представление. Том, ты за рулем. О, сдал отмашку. Сегодня Морелла умрет. Сегодня? Ни хера себе. Газ, Поверить не могу, что мы едем за самим Морелло столько лет! Ни за людьми его, ни за семьей. Самого урода за коп. Давай за ним, Топ! А то нас дом за яйца подвесит! Когда окажемся рядом, стреляйте по машинам его охранников. Надо от них избавиться. Врубай! За нами ликавые. Вокруг театра их было полно. В прошлый раз им платил Морелла. Завтра они станут нашими. Всех своих голубов сюда согнал! Творик, сколько сможет, но не забудь, нам нужен Марелла. <свят> <свят> да, ты все еще мастерски водишь! Сейчас уйдет, то на несколько месяцев залежит на дно. Не дай его оторваться, кто знает, куда он направился. Если Мы сегодня его не грохнем, он может вообще свалить из штата. Мы обязаны его замочить. А то нас долг за яйца подмешит. Когда окажемся рядом, стреляйте по машинам его охранников. Надо от них избавиться. Врубаешься. За нами легавые. Вокруг театра их было полно. В прошлый раз им платил Морелло. Завтра они станут нашими. сейчас уйдет, то на несколько месяцев залежит на дно. Не дай ему оторваться, кто знает, куда он отбавился. Если мы сегодня его не грохнем, он может вообще свалить из штата. Мы обязаны его замочить. Хочет оторваться от нас в переулках. Не волнуйся, я лучше других знаю этот город. Ну-ка, держитесь там. Шофер у хороший, но с тобой ему не сравнится, Том. от нас в переулках. Не волнуйся, я лучше других знаю этот город. Ну-ка, держитесь там. Шофер у Морелла хороший, но с тобой ему не сравнится, Том. Боже, его ребята не сдаются. Мы тоже доведем дело до конца. Несет. Ему не свалить из города, пока вы у него на хвосте. Куда бы он ни собирался, ему придется спешить. Это аэродром. Он управляется к задним воротам. У него есть самолет? Ну, конечно, у него есть самолет. Там будут ждать его громилы. И хорошо. Пора их вычеркнуть из списка. Он подохнет и его шестерки вместе с ним. Ладно, лишь бы нас в твоем списке не было. Они только отремонтировали аэропорт после того раза. Там его громилы. Вижу их. В порядке. Только стекло теперь в глазах. Саш, придется причесаться. Бросаем тачку и за ним. Вперед! Иди в оба, эй! Эй, сюда! Ты Ты стреляешь лучше над тобой! Давай! Он уходит! Летай, давай! Мы не разогнались! Поднимайся! <свят> Он сейчас летит Стреляй по моторам! И вот что пули отскакивают. Всё местом. Я Чего я не уходит! Да Почему вы идете? Потому что я, я здесь водитель. Самолёте? Она а брось, я стрелять а буду. Нужно доли ещё не, не ушло. Кто пережить не может? Едем сможет. за самолётом, смотрим, где Но он сядет. Полный да и варим урона. Вероятно, мы, это мы сделали. Не сможет летать вверх. Да? Он не сядет, Поверь, он не рухнет. Разве он Здесь похож на воздуха? нельзя. как хорошо, что профессор Сюда в саде. После уходит, крушения Морелла облом, не сможет выжить. Для меня он и сдохнет, пока мы не увидим его труп. Ага. Уж вы-то двое, должны знать да. это лучше Хотите других. Всем внимание, у нас сообщение об убийце. Куда это он направляется? Может, к гоночной трассе? За городом садится безопаснее. Может, он и сядет, но безопасность ему не светит. Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. Вернитесь к патрулированию. Поймаем другое. На старой работе ты также ездил? нам ну, нужна помощь. Он У нас не тут стрельба. Всего экипажа после когни туда. Субтитры Господи боже! Ублюдок не понимает, что уже сдох. Теперь он понял. Да, брат. Теперь точно. Ладно. Валим отсюда. До встречи на том свете, Марк.